Весы. Такие утонченные, красивые и коммуникативные. Но у весов все перевернуто с ног на голову, потому что это противоположность ОВНУ. То есть противоположность природным естественным законам. И весам нужно с этим как-то справляться. Конечно же весам нужен учитель, ментор, наставник, коуч. Человек, который направит в базовые природные естественные законы бытия. И тогда весам точно будет легче проживать свой путь при помощи юпитерианской энергии. Учитель — это Юпитер. Но также весам, конечно же, нужно добавлять интеллектуальность, логичность, детальность, то, что весы чисто отрицают. Но именно эти параметры Меркурия тоже будут балансировать весов и помогать им справляться с излишней материалистичностью сознания. Потому что ресурсы, сохранение ресурсов, активизация именно материальных Параметров жизни это все хорошо и нужно, но это нужно балансировать духовным видением своего пути.